Так, добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю тех, кто, несмотря на такую погоду, высокую занятость, а что касается коллег и средств массовой информации, учитывая огромное количество мероприятий, которые проходят в эти дни в Казани, все-таки нашли время, интерес проявили для того, чтобы сегодня узнать первыми результаты работы международного жюри по присуждению международной премии и медали имени Николая Ивановича Лобачевского. А, прежде всего... Слова благодарности особой, конечно, членам международного жюри, которые прибыли в Казань для участия в его работе. Несколько слов о здании, где мы находимся, оно тоже связано с историей, с именем Николая Ивановича Лобачевского, несмотря на то, что здесь главным образом развивалась долгие годы медицинская школа университета, была клиника университета, все-таки многое здесь, в этих стенах, в воспоминаниях говорит и о человеке, который руководил его строительством. Поэтому это тоже, в общем, достаточно символично, что мы это все услышим сегодня в тех стенах, которые так или иначе помнят, собственно, человека, чье имя носит премия. Я представляю участников нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней пресс-конференции. Это прежде всего председатель международного жюри, профессор-академик Академии наук Республики Татарстан, заведующий кафедрой алгебры и математической логики. Казанского федерального университета Марат Мирзаевич арсланов Можно аплодировать. Это, это доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры Челябинского государственного университета, руководитель отдела алгоритмической топологии Института математики и механики Уральского отделения Российской академии наук Сергей Владимирович Матвеев. Нам, гуманитария, мы с восхищением даже читаем эти термины. Да? Мы понимаем, что это вот очень великое действо, да, которое вы творите своей жизнью, своими знаниями. И э, проректор Казанского федерального университета Денис Карлович Нургалив. <плодисменты> Почему нам э, очень важно э, это выделить? Потому что Казанский университет был одним из главных инициаторов, главным вообще инициатором объявления всего этого года, годом Лобачевского, возрождение этой премии, и самое активное участие принимает сейчас в и работе международного жюри, и в подготовке процесса уже вручения этой премии. Поэтому, Денис Карлович, я думаю, нам будет очень важно услышать ваше мнение, ваши слова. Но самое-то главное, Марат Мирзаевич, мы хотим услышать от вас, как работало международное жюри. И что в результате сегодня можно объявить? Спасибо. Что Все работает. Все работает, да. Ну, я с большим удовольствием сообщаю, что сегодня подведен итог очень большой работы, которую мы проводили в течение 10 месяцев, по присуждению, определению лауреатов, премии Николая Ивановича Лобачевского. <как> Работало жюри в составе 14 человек. Все иногородние. Участники и иностранные участники – это ведущие специалисты, выдающиеся математики. Я с большим удовольствием это констатирую. Я говорю, иногда от нее иностранные, потому что два казанских участника – это я и Семен Рафаилович Насызов. я уж самих себя им не причисляю, естественно. Работа проводилась большая. Знали о нашем конкурсе фактически весь мир, все университеты и Соединенных Штатов, Великобритании – Американское математическое общество, Королевское общество Великобритании, страна Ближнего Востока, Дальнего Востока. Об этом свидетельствует то, что оттуда были очень много, большое количество номинантов. В результате нашей работы мы в списке оставили 14, 13 человек. На самом деле их было намного больше. Но некоторые номинанты они были представлены не по правилам нашего конкурса, поэтому мы их кандидатуры не рассматривали. По списку можно видеть: здесь фактически представлена вся география мира. Тут есть и американские ученые, и ученые из Германии, Норвегии, Чехословакии, Израиля, из, из нашей страны очень много, из Чехословакии и так далее и так далее. И перед нами стоял очень трудный выбор. Большинство из этих номинантов – это ведущие специалисты, которые получили выдающие результаты в последние годы, и мы должны были выбрать из этих номинантов одного самого достойного из достойных. Ну вот я не знаю, насколько удачно, хорошо мы провели, но лично я и члены нашего жюри весьма довольны. В результате напряженной работы… Вот работа проводилась в три тура, в третьем туре остались выдающиеся математики. Профессор Шон, американский математик из Калифорнийского университета, профессор Вайс, он американский математик, работает в Канаде, и профессор Сабитов, профессор Московского университета. Примерно равное количество голосов, и поэтому было очень трудно. Вот третий тур, это был фактически для нас принципиальный. И в результате голосования определился победитель. И мы с удовольствием объявили лауреата премии Николая Ивановича Лобачевского 2017 года. Это профессор Шон. Профессор Ричард Шон, он номинирован на эту премию за свои выдающиеся достижения в области геометрии. Я думаю, здесь сидят еще специалисты в области геометрии, и другие, они могут даже более подробно рассказать о его заслугах, вот я хочу вот на этой такой торжественной ноте закончить свое выступление. С большим удовольствием. Да, кстати, у нас была связь с всеми реальными кандидатами, потому что одно из обязательных условий нашего конкурса, номинант должен приехать 1 декабря из рук нашего президента нашей республики и ректора Казанского федерального университета получить эту премию. Все они были согласны приехать, они считают, что это... Если их, они будут выбраны, это будет большая честь для него оказана, и в частности профессор Шон также. Так что мы ждем профессора Шона 1 декабря в Казанский федеральный университет. Он выступит актовой речи и получит, надеюсь, эту премию. Спасибо. Спасибо. Денис Карлович, несколько слов от вас. Уважаемые коллеги, сегодня произошло очень знаменательное для Казанского университета событие. Эти, это событие уже происходит, э, начиная с позапрошлого века. Вот я сегодня тоже вспоминал, что третий век подряд Казанский университет вручает такую медаль и премию за выдающиеся работы в области геометрии. Ну, геометрия понятна. Я вообще считаю, что геометрия – это самая главная наука математики. Не обижайтесь математики, да, потому что, наверное, устройство мира этим объясняется. Все остальное – это алгебра, да? Я не математик, но такая же шутка. Поэтому, конечно, это событие, чем оно замечательное для Казанского университета, во-первых, прошло уже довольно много лет с последним вручением этой медали, и, в общем-то, был была такая эпоха застоя, ну, как-то не собирались мы, то у нас денег не было, да, вот, были времена такие, то вот и в этом году, в общем, наш ректор очень здорово проникся этой идеей, он уже несколько лет этим, так сказать, значит увлекается этой идеей серьезно причем он прочитал работал Бащевского сам вот комментировал лекции читал ребятам рассказывал молодой молодежи вот и в общем то удалось ему договориться с президентом президенту спасибо, очень, спасибо большое нашему президенту Татарстана Александру Галеевичу что он выделяет эти деньги солидные деньги мы хотели чтобы эти деньги были очень такие хорошие приличные действительно такие чтобы человек почувствовал что это действительно хорошая премия вот и вот это было значит, жюри было собралось. Спасибо огромное жюри. Я считаю, что мы должны сказать про каждого члена жюри еще, потому что члены жюри у нас такие э, очень важные, знаменитые, большие математики, каждый из них, я думаю, достоин этой медали, в принципе. И вот сегодня это замечательное жюри выбрала, выбрало значит, голосование очень таким длительным обсуждением, хотя, на самом деле, обсуждение шло уже давно, потому что кандидатуры поступили, значит, у нас давно уже, да, было много очень кандидатур. И вот я считаю, что Марат Межзайлович правильно сказал, что среди лучших был выбран первый. Я не могу сказать, что там, вот когда 100 метров бегут, да там одну на одну сотую секунду да, Вот такая же ситуация. Сильно трудно подать кому-то предпочтение, но э, факт совершился, и вот у нас обнаружился победитель. Это здорово. Вы знаете, вот э, для чего мы это продолжаем? Мы вообще мы считаем, что вот имя Лобашевского, связь вот и учреждение этой медали, и привлечение вот математиков, внимания математиков всего мира к Казанскому университету, вот, к имени нашего выдающегося земляка, это очень важно не только для Казанского университета, но и для, для всей России. Потому что Лобашевский, Николай Иванович один из тех немногих российских ученых, которых мы никак не можем, забы... нельзя забывать, никак нельзя забывать таких людей, потому что это люди, которые, наверное, не, не очень много таких российских ученых, которые ушли, которые могут стать в один ряд, там, я не знаю, с Аристотелем, там, вот, начиная вот от, от этих имен, так сказать, да, вот. Это очень важно. Я считаю, что сегодня свершился такой колоссальный факт, вот я считаю, что это сегодня для Казанского университета очень такой знаменательный день, я всех нас поздравляю с этим свершившимся днем, с, этой, с этим событием, Важнейшим не только для Казанского университета, для России, для всего математического мира, геометрического мира. И я еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто э, привел нас к этой победе. Это и президент Руслан Катан, и Шатар Гафуров, наш ректор, и члены жюри. И все мы все все мы, вместе взятые. Спасибо вам большое. Спасибо. Я про вот действительно, я считаю, что очень удачно был подобран состав жюри. Сюда входят ведущие э, математики мира. Вот я уже... 14 человек, все 14 человек приняли участие. Лауреат филсововской премии профессор Смирнов, он принимал участие по скайпу. Некоторые участники, академик Фоменко из Москвы, профессор Баромолов из Соединенных Штатов Америки, лауреат филсововской премии Ял, э, профессор... Из Соединенных Штатов Америки, они не могли принять участие по объективным причинам, но они передали свои голоса членам жюри, и они фактически участвовали в голосовании. И здесь присутствующих, я хочу очень э, отметить таких выдающихся ученых, как Сергей Владимирович Матвеев, профессор Академии Российской Академии Наук, Алексей Александрович Старобинский, академик Российской Академии Наук, хорошо известный казанским ученым и физикам за свои выдающиеся работы в области физики, там, космологии. Почетный профессор Московского университета. Один из самых уважаемых математиков — это Александр Сергеевич Мищенко профессор э, Водопьянов, профессор Берестовский из Новосибирска, профессор Григорян из э, э, Германии специально приехал для участия в нашей работе. То есть работа шла напряженная и весьма объективная. Мнения каждого члена жюри были учтены. Нас было 14 человек, 8 человек здесь присутствовали, остальные принимали. Либо очное участие, профессор Смирнов, либо заочные, они своими голосами голосами. Спасибо. Спасибо. Ну вот вы э, чуть предвосхитили прям мой вопрос, который хотел Сергей Владимирович адресовать. Как, собственно, с вашей точки зрения была организована работа жюри? Что вам показалось интересным вот в том, что почему вот вы лично согласились да, работать в этом жюри? Что вам показалось важным? Вот о чем говорил Данис Карлович, что сейчас на этом этапе истории, жизни, науки да, возрождается эта премия. И вообще, ваше впечатление, мнение. Да? Так, ничего, я сидеть. Конечно, конечно. Впечатления самые хорошие. Я хочу сказать, что вот состав участников, президентов на премии, эти участники самого высокого, уровня, самого высокого уровня. Теперь опять немножко убегая в сторону. Я хочу сказать, что вот большинство участников, они в том числе и победитель, занимаются трехмерной топологией. Что это такое? Это изучение тел трехмерных, как наша Земля, как э, другие. Э, вообще, э, вот можно, многие спрашивают меня, кому это нужно? Зачем вам изучать какие-то стра какие странные тела, которые доказываются там сложно? Я просто, чтобы не затягивать, вот, о -о пример, один, приведу всего один пример. Значит, как известно, математики занимаются тем, что решают, э, решают уравнения, э, которые описывают какие-то важ, важные процессы в природе, реальные уравнения. Вот. А, ну, в том числе там, движение тел э, э, в космосе. Эти уравнения надо решать. Так вот, один из, опять же, ученых, которые приняли некое участие, я имею в виду Анатолий Тимофеевич Фоменко в организации конференции, они, он со своими сотрудниками нашел критерий. Критерий. На первый взгляд этот критерий кажется, что никому не нужно, а критерий следующий. Вот есть задача, ну там, механическая система, имеет ли она решение в, в Лювильевых интегралах, неважно, что это значит. Так вот, оказывается, есть препятствия, которые очень близки вот к этим трехмерным э э э телам, о которых я говорю, которые говорит, что эта система не имеет решения. Иногда. А это очень большое огромное достижение, потому что на то, чтобы решить систему, там суперкомпьютеры сутками работают. И здесь, что вот замечательное, появляется слово э, «гиперболическое пространство», потому что оказывается, что если множество, поверхность уровня механической системы, это всегда вот трехмяное многообразие, если оно имеет гиперболическую структуру, то решения нет. Ну, кажется, что это подумаешь, если решения нет, это на самом деле спасает столько времени у народу. Еще раз возвращаясь к началу, я хочу сказать, что организация конференции была безупречна, действительно приняли участие самые сильные математики. На самом деле вот победитель, его вот теорема, за которую он, собственно, получил, это она завершает большую серию исследований, которая началась в, в 1924 году. Это немецкий математик Хакин. Вот все лучше, больше, больше, больше узнавали, какие бывают трехмерные многообразия. Ну и в некотором смысле вот этот процесс завершен. То есть дальше мы будем изучать четырехмерные многообразия. Спасибо. Спасибо. Извините, не сразу все это вспоминаю. Потому что, да, вот тут только что закончилось. Это фактически итог очень большой работы. поэтому не все сразу вспоминается. Вот профессор Шон, лауреат нашей премии, буквально в этом, в 2017 году получил премию, весьма престижные математические премии Вольфа. Это один из самых престижных математических премий, которые можно ставить в один ряд с такими премиями, как Нобелевская премия, Филсовская медаль. И поэтому это косвенное свидетельство того, что медаль Лобачевского, которую мы сегодня присуждаем, объявили, он не уступает своему значению и, может быть, будущему значению, потому что премия будет продолжаться, присуждаться и в будущем, благодаря усилиям нашего ректора Ишат Равкатовича. Он об этом неоднократно говорил. Премия Лобачевского. И э, будем стараться вот эту планку, которую мы сегодня установили, держать и в дальнейшем. Спасибо. Есть коллеги из средств массовой информации, собственно, главные сегодня участники. Есть ли вопросы? Да, бизнес онлайн, пожалуйста. Мы, извините, давайте, чтобы запись шла корректно. Микрофон я передам. Газета «Бизнес онлайн» Максим Кириллов. Скажите, пожалуйста, к сожалению, не знаю, кому лучше адресовать вопрос. Скажите, сколько все-таки участников было? Вот, и не совсем понятно вот, методология отбора победителя. Вот, может, Можете какие сформулировать какие-то конкретные критерии, по которым вы искали вот этого победителя? Номинантов было намного больше. Я точные цифры не помню, потому что они поступали в процессе нашей работы. Работа с декабря прошлого года, то есть получается уже почти 10 месяцев прошли. И отклонялись, потому что были опубликованы четкие правила конкурса, например, самовыдвижение не допускается. Было много людей, которые само выдвигались. Были выдвижения от каких-то непонятно, непонятно каких негосударственных организаций, четко прописано положение для конкурса имеет право выдвигать только государственные организации, университеты, научно-исследовательские институты и так далее. Общественные организации не могут выдвигать. Вот по этим критериям мы отклоняли большое количество кандидатов. По каким критериям мы выбрали вот, э, тех, которые выходили на первые, вторые, третьи туры голосования, ну тут уже одним словом сказать трудно. А главное условие такое. Человек должен обогатить математическую науку выдающимся достижением. Все те, которые участвовали в этих тудах в последующих тудах, они удовлетворяли этому критерию. Вот поэтому было очень трудно выбрать. Тут уже помогли вот такие специалисты, которые здесь сидят, те, которые отсутствуют заочное участие, принимали в этом конкурсе. Они действительно лучшие специалисты в области геометрии, одни из лучших экспертов, которые можно было подобрать. Это большая удача нашей работы, что нам удалось набрать такой, такой экспертный состав. Вот они уже установили, что все-таки из всех равных выбрать первого Шона. Вот, еще точнее сказать нельзя. Скажите, а математик Перельман, он участвовал? Вот Перельман. Были выдвижения Перельмана. Но ведь одно из обязательных условий, человек, который номинирован на эту премию, он должен приехать, получить, во-первых, он должен согласиться взять эту премию, вы уже понимаете, к чему я клоню? и приехать и получить вступ нашего президента эту премию. Мы связались через наших, непосредственно с ним связаться не удалось, потому что наши письма, ответа мы не получили. Связались через наших коллег из Петербургского университета. Они связались, в частности, Громов, профессор Громов, член нашего жюри, с ним связывался. Перельман ответил, что он благодарен Казанскому университету за такую честь, но, к сожалению, последние годы он в математической жизни участия не принимает, и поэтому вынужден отказаться от такой чести. Поэтому его кандидатура не рассматривалась. Скажите, пожалуйста, а вот э, по поводу э, размера премии. Насколько я понял, 75 тысяч долларов, да? Да. Скажите, они будут э, ну, прям лично в руки вручаться, как или это на, на, на, на счет капнет, там? Нет, конечно, а хороший налог, вопрос. Налог будет Наверное, очень интересный вопрос задал, да? Такой, да? знаете, конечно, это премия наличными вручаться ему на 1 декабря не будет, да? Эта премия будет переведена ему на счет. Вот, соблюдая все правила налоговые, там, все, это, все это разработанная система, все это э, продумано, мы сейчас вот займемся техническими вопросами, это премия им поступит. Ну, какие каких-то сами платят налоги, размеры налогов они разные, в разных странах, поэтому это все сделано. контролируем, да, да конечно, получится Денис Карлович, вот Ильшат Равказович неоднократно действительно говорил о том, чтобы сделать эту премию постоянной вот, и проводить ее раз в два года. И при этом, кажется, заявлял о том, что в фонде в бюджет попчительского совета, он позволяет выплачивать на протяжении определенного периода времени эту премию. Скажите, каков... Размер этого фонда в настоящий момент и насколько ну, нам хватит его. Ну, это секрет, во-первых, да? <свят> <свят> я уже не буду называть вам цифры какие-то фоновские. Ну, премию действительно, мы будем э, эту значит, сохранять, значит, присуждение этой премии выдача Но есть другая идея. Вот я сегодня можно озвучить, об этом, в принципе, говорил уже. Но на самом деле, эта премия, она как бы возродилась, мы ее мы ей придали некую новую жизнь, на самом деле. Эта премия была. Она была с 97 -го года, так, когда присуждалась. 1890, да, 1890 много. это три века уже, понимаете? Но э, ничто не может быть, наверное, постоянным на этой, на этой планете. Вот Алексей Александрович знает, что ничего нет постоянного в мире, да? <laughs> Все меняется, да. э, Поэтому, конечно, это будет меняться. Наверное, и сумма может увеличиться, если будет возможность такая, да? И была еще очень хорошая идея у нашего лектора, что присуждать между большими премиями малую, молодежную премию, э, выдающимся российским математикам молодым, кто занимается в области геометрии, достиг выдающихся результатов, вот такая идея существует, но она пока как бы в жизни не но в принципе вот такая идея, я уже секреты, может, говорю какие да, но в принципе я думаю, что это очень интересно, потому что мне кажется, это очень важно, вот такую иметь премию, большую, да, и сателлит для молодых людей, которые вот тоже будут ее получать, и в общем-то получат какой-то вот аванс в начале пути, хотя говорят математики, крестьяне вот, 7-18 лет, да? Математикам. <смех> <смех> Они не стареют душой. <смех> Все математикам, всем математикам остается в свое время 18 лет. Спасибо. Спасибо. А, Скажите, кстати, вы... по поводу молодежной, если позволите, молодежной премии, это уже принятое решение? Нет, пока это пока идея. идея. Это пока идея. Вот я <смех> сейчас об этом говорил, в принципе. Знаете, вот что еще? Вот Я опять напомню всем, что на самом деле этот год в России, вот в Казанском университете и в России, это год Лобачевского. Это была идея нашего университета. Мы выдвинули министерство поддержало эту идею. И вот в рамках этого года проводится масса мероприятий, конференции. Вот мы проводим с молодежью, лекции читаем, семинары проводим, олимпиады проводим. Они практически каждую неделю проходят, да, в Казани, в других годах России. Это очень хорошее такое мероприятие, которое должно привлекать вот молодых людей, чтобы они занимались математикой. На самом деле, Россия, наверное, если по проценту математики выдающихся считать, наверное, самый большой процент наверное, среди населения. У нас не такой большой процент населения, но математиков таких выдающихся очень много. То есть у нас где-то там кроется в генах какая-то, вы вот, знаете, такая хитрость российская, да? где вот что математика у нас все-таки много. И поэтому, конечно, этим Россия, наверное, и сильна. Вот я сам прикладник такой, да, геофизики. вот я всегда говорю, что у вас говорит, из России моделисты, математики, вот они самые мощные. Не только моделисты, потому что математика, на самом деле, это основа всех наук. И вот в связи с этим год Лобачевского, он продолжается. Вот Апофеоз будет 1 декабря когда будет вручение этой медали, там будет большое очень событие такое, торжественное, огромное событие. Вот, я думаю, что э, хотелось бы, чтобы весь мир об этом услышал об грандиозные событии, и чтобы вот имя Лобачевского еще раз так ярко вспыхнуло на небосклоне вот мировой науки. И люди бы как бы сказали, о, да, это же Лобачевский, это же тот самый Николай Лобачевский, выдающийся геометр, ректор, строитель и человек. Такой. Вот Идеи только молодежные премия, или она уже осуществляется? Я хочу сказать вот что. Когда нашему ректору какая-нибудь идея приходит, мой десятилетний опыт работы с Ильхар говорит, эта идея обязательно когда-нибудь осуществляется. Спасибо. Если а, позволю, давайте другим а, способом. Ну, последнее, а потом... на, на уточнение, просто на уточнение. Вы дай, сказали, что вот вопрос эти вопрос деньги выделил uh, президент, uh, насколько я понимаю, Республики Татарстан Рустам Другалевич Миниханов. Вот он получается из своего кармана или в смысле от имени президента. Вот и вообще как uh, происходит формирование вот этого фонда попечительского совета? Uh, кто там является попечителем? Конечно, это деньги Республики uh, Татарстан. Потому что Республика Татарстан она заинтересована, вы знаете да. И, конечно, вот, я думаю, что в будущем мы будем в этот фонд привлекать и не только Республика Татарстан, но и из, значит, из других источников. Во-первых, очень много наших выпускников изъявили желание вот, вложить средства в этот фонд. Вот, я думаю, что вот, вот первая вот эта акция, она произведет такой, вы знаете, вспышку, такой фурор, который позволит этот фонд я думаю, обогатить. Но я не, не думаю, что Нобелевский какой-то фонд будет, но что-то такое подобное мы хотели бы создать. Спасибо. Пожалуйста. Евгений Чесноков, газета «Республика Татарстан». У меня два вопроса. Первый тоже немножко вот по финансовой части. Премия в XIX веке, которую присуждали и которые сейчас не пытались как-то сравнить вообще, как это вот по деньгам, что это было тогда и что это сейчас. И сейчас Нет, я сразу, можно я тогда сразу озвучу второй вопрос, чтобы потом уже, вот по работе жюри вы сказали 14 членов жюри, то есть а почему четное число, если бы вы разделились пополам? Да, сейчас вот отвечу на первый вопрос. Вот знаете, вот медаль Лобачевского и премия Лобач это было не денежные премии, это была медаль и похвальные почетные грамоты, так что это первый случай, когда деньгами сопровождается. Теперь, почему 14 человек? На самом деле, было не 14, а 15 человек. Но от нового из членов жюри выдвинули номинантом нашей премии. Номинантам премии выдвинули, согласно правилам нашего конкурса, он не имеет права дальше участвовать в работе нашего жюри, мы его исключили. А уже правила конкурса не позволяли дополнить этот состав новыми членами. Ну, обсуждался вопрос предварительно, но у нас среди нас, мы, у нас 8 человек здесь присутствует. Есть очень самый умный, это он из Германии специально приехал, Григорий Александр Асатурович. Вот он предложил такой вариант. Если вот так получится, что одинаковое количество голосов будет, например, мы на третий выводим двоих, а вынуждены троих выдвинуть, потому что одинаковое количество голосов, тогда я как председатель жюри имел право вычеркнуть лишнего. Но мне не пришлось воспользоваться этой привилегией. А, кстати, не безинтересно, вот были трое, да, на да. последнем голосовании, да. на последнем туре, что называется? последнем туре остались двое, предпоследним а, двое были трое, да. Двое. Из этих а троих мы оставили двоих. Нельзя раскрыть эту кухню, секрет, сколь серьезное было преимущество. Победителя перед той вот фамилией, которая вот осталась а, еще. Не, не очень большая разница между первым, вторым и третьим. Я уж точные цифры говорить не буду, даже не, не уверен, что имею такое право, да. но разница была небольшая. Все три номинанта, они, которые вышли на последний тур, на предпоследний тур, это были достойные кандидатуры. Спасибо. Вопрос, да? Можно еще раз Потом... уточнить по поводу молодежной премии. Вот я так понимаю, что взрослая премия Лобачевского будет присуждаться раз в два года. Соответственно, если будет учреждена молодежная премия, она будет присуждаться как раз в свободный год, да? то есть тоже раз в два года. Или пока такого решения еще не да, принято? Ну, знаете, это, это гипотеза, я просто говорю об этом. Я, мы, наверное, будем думать, вот тут же еще гипотеза есть о премии например, Толстого. Например. Да, Она да. уже претворяется в жизнь. Да. На самом деле, это гипотеза. Просто хотелось бы, мы вот когда э, начали эту работу, мы увидели, насколько эта работа захватила вот, мировых математиков, молодежь. там. Стал, конкуренция пошла такая огромная. И, и как-то вот ректор говорит, а знаете, давайте молодежную премию сделаем. Причем есть идея такая, что эта молодежная премия будет только для российских ученых. То есть вот это тоже очень важно. Ну пока мы не решили. Я думаю, что мы в ближайшее время, может даже вот 1 декабря объявим об этом. Мы сейчас об этом думаем? Помимо премии присуждается еще медаль Лобачевского. Вот есть какое-то понимание, может быть, модель, концепция, как она будет выглядеть и на что она будет? И концепция есть, конечно, медаль. Она уже есть и концепция проект. и проект есть медали. Да, мы здесь не привели просто, просто, его сейчас делают госзнаки, делают красивую такую медаль такая, очень красивая такая достойная медаль. Хотя вот когда первые вручения были премии и медали, там медаль вручалась не самому лауреату. А э, человек, который его представил, было тоже очень интересно. И среди тех, которые представляли, были не менее знаменитые математики. Вот фамилии посмотрите, если, да. Так так, -то. Люди, которые выделяли номинар, так они сами выдающиеся математики. А эта медаль, э, понятно будет, из чего сделана? Какой-то драгоценный металл или просто так символическая какая-то? Ну, ну, если говорить, это серебряная медаль, покрытая золотом. Ну, то есть, медаль будет лично. Тут Про деньги спрашивают. Татаринформ, Романова Оксана. Вот вы немножко упомянули о работе, которая получила премию, но хотелось бы, может быть, чуть-чуть понятнее для обывателя и чуть-чуть подробнее. То есть, все-таки исследования. Я предлагаю, что в жюри кому ответить. исследование о трехмерном пространстве. А что именно? Что это дает? И второй, извините, вопрос про деньги. Не знаю, к вам ли, но я помню, что... Когда об этой премии было заявлено, говорилось о 100 тысячах долларов. С чем связано уменьшение и в какой момент вы поняли, что сумма будет иной? Спасибо. Рядовому читателю, рядовому гражданину, как объяснить, за что? За И может, да, хорошее уточнение. Ну, я вот уже сказал, что очень важно знать, какие бывают трехмерные тела поскольку это связано со всем, чем угодно, и с, и с механикой, и с, там, и с космическими исследованиями. Вот. А, на самом деле, вот, он, а, победитель, он является, он, собственно, ну, вместе вот со всеми другими, кто там его соавторы, они классифицировали, все трехмерные многообразия. Ну, конечно, какие там условия, какие там эти. То есть теперь мы имеем более-менее ясную картину, какие бывают вот тела трехмерные. Ну, а трехмерные тела, значит, они участвуют в реальных процессах, в шарнирных механизмах, вот, когда там робот в работеке руками двигает. То есть это знание, как, как мы все понимаем, оно бесполезным не бывает. А это вот важнейшая, важнейшая теорема. В следующий раз, когда вот наткнутся математик на что, он уже будет знать, куда, ли, куда идти, где смотреть, что доказано. То есть это не бесполезно. Спасибо. Ну хорошо, а какие-то ну, гипотетические примеры, где для чего это может быть вот, в дальнейшем, толчок к чему исследовать, что дальше с помощью этого можно? Ну куда дальше наука будет развиваться, куда дальше, я не знаю. Это где-то вопрос сложный. То есть в, в каких областях знаний можно в, в, применить в жизни? То есть вот. Мне кажется, Алексей, Алексей Александрович, давайте вот суждение физики. Знаете, вот я как я как член комиссии, представитель уже от физиков, а не от математиков. Я вот хочу вам и напомнить, что уже в самом названии этой премии это э, по значит гео, по гео, по геометрии и и приложениям. Так вот. Одним из важнейших результатов профессора Шона, он вот тут сейчас, вот сейчас он там был написан первым, это как раз имеет практическое приложение к теории, теории гравитации, то есть и к физике. Вот. И это состоит в том, в доказательстве того, вот все мы знаем, вот, все мы знаем вот формулу Эйнштейна: да, энергия равняется mc квадрат, да, где инертной массы. Так вот, все мы знаем, что у всех известных тел э, масса пала и решительна. Значит, мы, мы не видим пока в, при, в приотроде тел с отрицательной инертной массой. А если вы посмотрите на теорию, э, теорию Эйнштейна, общую теорию относительности Эйнштейна, в ней вполне можно построить решение, э, имеющее формально отрицательную массу. Это, ну, для специалистов, скажу просто в частности, решение Шварчилляса отрицательной массы. Так вот, а эти решения не физические, то есть их в природе быть не может. И вот то, что сделал профессор Шен, он доказал, что вот если мы возьмем, вот, как мы всегда считаем, что мы все... Э, в математике можно э, построить сингулярные решения, но практически все, что мы видим в физике, все это реальные физические ве величины, конечные, поэтому конечные. Или, или выражаясь по моему по математически регулирует. Регу... Так вот, значит, профессор Шен доказал, что вот если действительно решение такое, решение уравнения общей теории, общей теории относительной машины такое, что в нем сингулярности отсутствует, то у него масса, она же, она же так сказать, с ДМЦ в квадрат, полная энергия, она всегда была решительной. И это в некотором смысле и показывает, что физически, все физически действительно показывает, что общая теория относительности Эйнштейна, дополненные условием вот этим условиям регулярности, она действительно соответствует тому, что мы в, в реальной жизни и видим. Это вот практически признак того, что математика работает не только, на, не только для себя, она работает и для, и, для того, и для того, что есть в реальной жизни. Простите, пожалуйста, Спасибо. можно ли я уточню, правильно ли я вас поняла? То есть.. Работа, она как бы подтверждает верность теории Эйнштейна, теории относительности. Правильно вас Я поняла? еще раз скажу четко, что если в теории, в теории Эйнштейна есть всякие решения, есть те решения, которые практически реализовать нельзя, а вот те решения, которые можно практически сделать, они действительно, да, они и, они именно этим, этим наблюдаемым и, и свойством все обладают. Ну, давайте только для э, средств массовой Можно информации уточним корректность терминов. Не подтверждает теорию, а как бы дополняет ее? да? Вот Как корректнее высказаться, Нет, это чтобы это не возможно. было ошибки потом да, в а тексте? Да, да, ага. Я прошу mm -hmm. прощения за нахальство. Но насчет исправления ошибок, одна ошибка так и не была исправлена. Сейчас... Никоноров не было указано, что он профессор. Вот здесь все показано на экране, ну ладно. Ну, я не только указал на ошибки, я чинил сегодня наибольшие препятствия процедуры голосования. Еще раз прошу просить, но я хотел сказать: здесь, вот, победитель: здесь три проблемы им решенные, а проблемы с теорией относительно были сказаны. Я скажу о двух геометрических задачах. Проблема ЕМАБИ состоит в том, что если. Ну, я не могу все объяснить. Если есть Риманова многообразие, его гипотеза про Ямаби состояла в том, что если в каждой точке растянуть метрику, то получится Риманово многообразие так называемой постоянной скалярной кривизны. Сам Ямаби, японский математик, весьма выдающаяся личность, умер от кровоизлияния в мозг в весьма раннем возрасте, принимал активное участие в решении пятой проблемы Гильберта, и скажу о вот еще одной, вот э, здесь она не указана, еще одна геометрическая проблема, которая была решена э, Брендлом и Шоном, состоит в том, я об, здесь точно не буду формулировать, еще в 70-х годах была доказана так называемая теорема о сфере. Она относится к любым размерностям, не только трехмерным. Здесь участвовали, активную роль играли, французский математик Марсель Берже, немецкий математик Вильгельм Клененберг, сибирский математик Виктор Андреевич Топоногов. Так вот, в результате, используя ту же технику, потоки Ритчи, которая была применена Григорием Перельманом, вот этим двум математикам удалось усилить этот результат в двух направлениях. Во-первых, ослабить условия а вот, и усилить, в то же время утверждение. Утверждение состоит в том, что это многообразие в на сфере. В 70-е годы теорема о сфере утверждала только гомеоморфизм в сфере. Вот я... прошу, прошу. Спасибо. Теперь, когда все стало вам очевидно, <существует> все, по, все понятно стало, Второй да? Слова вопрос. знакомые всем? Хорошо. Второй вопрос еще был у татарской. Второй вопрос был, да. Спасибо. <существует> Да, да. Ну, тут, тут фактически никакой ошибки нет. 100 тысяч долларов были выделены на проведение вот этого конкурса. Мы уже изначально решили, что из этих денег 75 тысяч долларов получает лауреат, а 25 тысяч идет на обслуживание вот этого процесса. Вы сами понимаете, это большая работа. Вот ка вот всех этих людей со всего мира на, эту конферен, на это наше совещание. Только один из моментов. Вот как-то по ошибке кто-то, даже не по ошибке, просто не уточнив. На премию выделено 100 тысяч долларов. Журналисты подхватили, лауреат получает 100 тысяч. Никогда такого не было. Всегда имелось в виду премия 75 тысяч долларов. Почти 50 минут мы уже работаем. Если есть завершающий вопрос от коллег, то я готов предоставить, пожалуйста. Вот в пресс-релизах, которые нам раздали, значит, указано, что до 2001 года премия присуждалась имени Лобачевского Академии наук СССР. Ой, ну да, там сначала СССР, ну, в общем-то, потому что это с советских времен. То есть насколько престижной была та премия, и вот планируете ли вы, что называется, переплюнуть? Вот такое сравнение, я считаю, проводить было бы некорректно. Потому что сейчас вот эта премия присуждает Казанский федеральный университет, единолично. А раньше эта премия присуждалась совместно с Казанским университетом и Российской академией наук, только Российской академией наук. Это уже каждый как воспринимает престижность В той части или этой части. Лично я считаю, что самые престижные премии, то, которые мы сегодня определяем. Спасибо. Ну и в завершение еще раз давайте уточним Донецк Карлович. Когда будет вручение? Что оно подразумевает? Как вы себе видите этот церемониал? И что дальше? Вы, я имею в виду, упомянули про премию Толстого еще. Ну, во-первых, конечно, есть там и секреты свои в, этом, в этой церемонии. Да? Она состоится 1 декабря здесь, в Казанском университете. Ну, центральное вот событие этой церемонии будет императорском зале Казанского университета присутствие президента Республики Татарстан, ректора Казанского университета, присутствие члены международного жюри. Вот состоится вот эта церемония вручения этой премии. Вот. Ну, это 1 декабря, это у нас День математики, как мы знаем его сейчас уже в России, да, это день рождения Николая Ивановича Лобачевского. Вот. И там, конечно, будет это будет целая группа мероприятий, там будут и конференции, и приедут гости разнообразные, вот. приедет сейчас вот наш международный совет, который вот по программе повышения конкурентоспособности, все члены Международного совета с удовольствием, вот я сегодня всем сообщил, что уже победитель известен. Вот. Актовая, речь. актовая речь, да. То есть там целая группа мероприятий, но самое центральное это будет 1 декабря в актовом зале, императорском зале Казанского федерального университета. Вот. Спасибо. Я так понимаю, что все приглашены. Да, конечно. Да. Конечно, все приглашены. Конечно, Спасибо абсолютно. коллеги. А, ну, а, про, про новые, новые э, идеи да, какие-то? Да, потому что вот, особенно гуманитариям будет приятно услышать, что их тоже не забыли. В да, на следующий год у нас юбилей Толстого, вот, и, в общем-то, эта идея, она давно муссируется, вот, Ильиша тоже ее вот, озвучил несколько раз уже, а, говорил об этом. И, в принципе, второй наш такой, наверное, выдающийся выпускник, один из таких выдающихся выпускников, э, вернее, студента бывших, это Лев Николаевич Толстой. Вот это личность совершенно неординарная. И, в общем-то, когда многие люди, вот, незнакомые с физикой, геометрией, математикой, там, да, они, говорят, они знают Россию, например, что Россия – это Лобачевский, э, Толстой, там, Достоевский. То есть вот, Толстой – это символ России. И вот у нас тоже появилась такая идея вручать такую вот премию Толстого. Но этот вопрос прорабатывается. Я думаю, что в ближайшее время мы вот детали этого значит, сообщим. Вот, это тоже из того же фонда будет. Воплачивается премия вот такая. тоже значит, в области литературы и ведения, вот, именно в области литературы. Это, конечно, не Нобелевская премия такая, вот но подобная. То есть она более будет гуманитарная научной гуманитарной и научная будет премия такая. Вот такая вот идея есть. Идей много. Я думаю, что это очень важно, вот, поддерживать вот, значимость наших вот, известных ученых, выдающихся деятелей Казани, Казанского университета. Понимаете, мы все вместе должны двигаться вперед. Вот Казань, насколько Казань поднялась за последние годы, да, вот понимаете, с ней Казанский университет, Казанский университет поднимается, Казань поднимается, Татарстан поднимается, знаете, вот, это все вместе происходит. Мы должны вот находить наверное, такие вот фишки и двигать их все вместе с помощью вот наших друзей со всего мира. Мне кажется, это здорово. Спасибо большое. Спасибо, спасибо всем, я благодарю.